Всем доброго времени суток, сегодня мы будем играть с вами только лишь в Spinner. весь ролик, который будет тут посвящен. Так, КП, а я точно в правильную игру играю, а? Чё-то тут не то. По... Да, не, я ошибся. Сегодня мы будем с вами играть в Train Station. Конечно, игрушка такая простовая... простая, она про поезда. Тут надо развивать свою компанию, естественно, покупать различные поезда, начиная от паровых и заканчивая гиперпетлей. Гиперпетля это считается самое последнее и первый поезд на 200-ом уровне. Да, вот такой, вот такая вот фигня. Начинаете с паровых, ну они, естественно, самые дешевые. Вот такой вот вам паровозик дадут, вы будете на нем всю свою компанию развивать. И хочу сказать, почему давно. Ну, конечно, начну с самых вопросов. Почему давно нету роликов. Ну, что я могу вам сказать? Это понятно просто. Я занят сейчас учебу, не поэтому некогда. И эх, снимать видео-то тоже не успевает. Поэтому ролики так бы очень. И сейчас вот новый, Толик, который вы имеете, и это, конечно, <рег> вот, да, я, так бы, обожаю снимать Толик, mm -hmm. да. и, что вы откроете, вот это она такая простая. Да? Простая. Тут особо таких сильных мозгов-то не надо иметь. Так что, если вы любите подобные игры, которые просто незамысловатые, просто сидишь, тыкаешь, что там, Просто так сейчас как я делаю если вам нравится то естественно добавляйтесь только сначала друзья добавьтесь вот я вам показываю свое имя добавляйтесь естественно аватарочка тоже понимаете я здесь со своим другом этот друг у меня просветился один раз на ролике поэтому если вы найдете этот ролик то ставь лайк и пиши в комментариях что это за ролик Ну. Первый вопрос, конечно же, будет, а что случилось с девушками-монстрами, которые у меня набрало большее количество просмотров, чем сам War а Случилось все именно то, что игру закрыли за малый онлайн. Почему так случилось, я не знаю, потому что там я видел людей было много, даже русскоговорящих и вообще за бугром. Каждый старался там, играл, играл, даже я знаю, что были такие моменты, что даже и туда деньги вкладывали. Я не представляю тех людей, которые потеряли вообще все там. Ну, возможно, им вернули деньги, которые они потратили, я не знаю. Так что, вот, ее закрыли, поэтому я буду стараться также искать какие-нибудь такие хорошие игрушки и их снимать. Ну и также новости про ДММ. Там игры особо нету, потому что большинство из них сокрылись, там и снимать-то нечего. Ну, Greenblade тоже, помню, у меня на канале было. Вот я сейчас там ушел очень довольно далеко, поэтому я думаю, что если я сейчас начну снимать, то вы толком-то и не поймете. Но я постараюсь, конечно, вам все объяснить, также в ролике в том, который будет, и уже будем продолжать также играть вместе и уже развиваться. И еще один такая новость, а также связанная с ДММ. Если вы будете добавляться ко мне в друзья, то система вас попросту не добавит. И все свое желание, она вас попросту не добавит. Поэтому будете играть одни. Но это не мешает нам уже сыграть там вместе, потому что мы добавимся в коалицию, ну как бы в один в один клан. И оттуда уже пододобавляем друг друга в друзья. Так что вот, можно еще вот так схитрить. В игре будем, друзья. А сейчас что я, кстати, сделаю? Пиздец различные все что есть. И за когда вы открываете определенное количество поездов, локомотивов, то есть вам дается награда. Сейчас вот мне еще 26 штучек надо. И у меня будет 20 изумрудиков. Но еще хочу сказать, что проходит тут конкурс сейчас. Там надо. Вроде как угадать или не угадать, а правильно написать биографию одного поезда, причем на английском языке. Если вы владеете английским языком или просто скоп... правильно скопируете информацию с Википедии, то, пожалуйста, дерзайте. И также вы сможете меня найти там же. Я уже оставил комментарий, вы меня найдете, так что добавляйте в друзья. Потом, Если вы еще и будете играть в эту игру, то доходите до 10 уровня. И если какие-нибудь вам ресурсы потребуются, то пишите мне в личку. Я вам отправлю, хотя сам не блещу ими. И, и естественно вам, чтобы получить дизельные паровозы, которые они идут после вот, вот этого века, паровые, идут дизельные. Вот они вот тут такие красавцы. А, чтобы получить вам надо вроде как 5000 топлива. Если кому потребуется, я, естественно, буду выполнять ваши заказы. И я понимаю, что после этого ролика потребуется очень много топлива. Так что я не удивлюсь. Но, естественно, и денег я потребую тоже. Стоящие. Я ну, вот сейчас при вас знаю, сколько стоит 5000 литров бензина, Ну, топлива. Вот, Что-то больше. Стоит это... Вот, 20 тысяч монеток вы мне должны будете, в принципе, дать. Чтобы было ну, как бы равноценно. Я покупаю вагоны, привожу вам топливо. И при этом я еще и получаю топливо, чтобы вам привезти его. Так что я думаю, будет честно. да, Так что думаете? А вот в конкурсе вы получите 350 изумрудов, которым вы можете потратить на что-то в магазине. Я, естественно, советую вам сразу, чтобы не делать мою ошибку, это купить вот OneClick Разгрузка. Покупите его сразу, потому что дальше вам вагоны будет намного сложнее покупать. Вот, если просто открою, вот. Вот те же самые вот эти вагоны. Потому что видите, они везде требуют одну и ту же... Вот, не а, тут мало, потому что... Вот OneClick разгрузка они везде требуют но естественно связано с тем что их тут вагонов много поэтому надо а если мало то и смысла покупать тоже нет но я постараюсь дойти до этих поедок мне больше понравился вот естественно вот этот ну и уры нужен подходящий но я уже 34 и поэтому я думаю мне это не составит трапля так, ну вроде все высказал, что естественно учеба у меня сейчас. И довольно сложно снимать видео одновременно и работать, и что-то покупать. Да, звук остался прежний, это я уже сразу заметил. Но наушники естественно я оставил прежние, потому что мне с ними намного комфортнее. Микрофон у них приятный такой, но он, я думаю, что это все из-за микрофона, что он не подавляет шум которые происходят вот в ролике. А, ну, в ролике, я скажу. А, нет, что это игранка испытывает. А, да, прям как поговорили. Да. А, так что добавляйтесь, будем играть все вместе, создадим свою большую свою большую компанию. И будем Пусть который играет в эту игру ну, кроме своего друга Сергея так что а ну и если вот Сережа Сергей Реджиков естественно у меня было одно видео с ним если ты найдешь этот ролик ну, сейчас же поставь на паузу зайди на мой канал поищи это видео и потом напиши в комментариях что это за видео было где мы с ним были и по возможности мы с ним снимем какой нибудь совместный ролик и порадуем еще раз вас, дорогие зрители. И мне довольно приятно, что вы все-таки все равно заходите на мой канал, смотрите хоть что-то и ставите, не ставите лайки уже там от себя. Так что, поэтому играйте в хорошие игры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Пишите в комментарии свои любимые браузерные игры. И мы с ним с вами обязательно в них поиграем. Так что всего хорошего. Добавляйтесь в друзья в Фейсбуке. Всего хорошего. Пока-пока.